Всем привет, с вами снова Стартер, и в этой части нашего гайда по Immersive Engineering я буду вам рассказывать про генерацию энергии. Не забывайте, что все рецепты крафта находятся в вики-мода. Ну а мне пора начинать. В Immersive Engineering существует 4 способа генерации энергии. Это ветрогенерация, водяная генерация, термоэлектрическая генерация. И дизельная генерация я начну с ветрогенерации для работы ветрогенератора вам нужно разместить его высоко над поверхностью земли расположите блок кинетического генератора на его ось которую прекрасно видно установите ветрямую мельницу таким образом вы получите вот такую вот конструкцию После установки и некоторого перерыва она начнет вращаться и вырабатывать электроэнергию. Кроме того, данную установку можно улучшать. Но об этом чуть-чуть позже. Сейчас давайте замерим вывод электроэнергии с этого генератора без всяких улучшений. При этом стоит учитывать, что я размещаю свой генератор на высоте в 12 блоков, что соответствует определенному количеству вырабатываемой энергии. Чем выше по поверхности земли ваш генератор находится, тем больше он вырабатывает электроэнергии. Как вы можете заметить, энергия поступает в данный конденсатор со скоростью 11 единиц за тик. Для тех, кто не знает, тик в Майнкрафте это универсальная единица времени, обозначающая самый маленький из всех возможных отрезок времени. Я должен сделать важное примечание, в процессе съемки этого видеоролика я часто использую оборудование для электропитания и некоторых других задач из другого мода под названием «Industrial Renewable». Поддержите меня лайком, если вы хотите получить обзор еще и этого мода. Чтобы улучшить ветрогенератор, нужно использовать ветряные полоса, делающиеся из обработанной ткани. Для их установки нажмите на центральную ось вашего ветрогенератора. После этого он начнет вращаться быстрее. Для полного улучшения вам потребуется 8 улучшенных лопастей. И как вы можете видеть, теперь наш механизм вырабатывает на 17 rf за тик больше. Однако это не единственное применение кинетического генератора. Вы также можете использовать его для постройки гидроэлектростанции. С использованием водяных колес. Для того чтобы стало генератор с водяным колесом, мне потребуется построить небольшую структуру. Вам нужно построить подобную структуру и установить. Ваши водяные колеса на ось одного кинетического генератора по 3 штуки. Затем запустите в вашу систему воду. И после этого колеса начнут вращение. Вы сможете получить 18 единиц энергии за тик с помощью такой установки. Вы можете увеличить количество установок и тем самым увеличить выработку энергии. А теперь давайте перейдем к следующему виду генерации. Сейчас вы можете видеть, что в моей деревне, в плоском мире есть электрическое уличное освещение. Вот я даже специально мощь поставил, чтобы вы могли его увидеть. Как вы уже поняли, оно управляется автоматически. И оно работает за счет дизельного генератора. Он может производить аж 5760 единиц энергии за тик. А его топливом является биодизель. В этом помещении я также сделал специальную систему управления генератором при помощи красного камня, а также вывода электричества на низковольтные и средневольтные линии. И как вы можете видеть, мой генератор можно включать или выключать при помощи отстом сигнала. А в подвале у меня расположено топливо-хранилище, имеющее свое освещение, а также три резервуара для жидкостей, где можно хранить биодизель в огромных количествах. Общая емкость 1596 ведер. Итак, теперь давайте я продемонстрирую вам, как создать такой же генератор с нуля. Для начала вам потребуется проектор. Если вы в креативном режиме, нажмите Shift правой кнопкой мыши, чтобы разместить оборудование в готовом виде, вместо того, чтобы собирать его с нуля. В режиме выживания так сделать не получится. Чтобы активировать ваш мультиблок, вам потребуется нажать правой кнопкой мыши молодого инженера по Т-образному радиатору в передней части вашего генератора Таким образом, вы получите вот такую вот красивую машину с радиатором спереди. В центре машины находится дизельный двигатель, окруженный трубой, а также тремя точками для вывода электричества и двумя точками для ввода, а также точкой для подключения редстоун сигнала для включения или включения данного генератора. Для того, чтобы генератор стал работать, вам необходима как минимум бочка с подключенными к ней жидкостными трубами для того, чтобы провести вашего топлива в мобиль генератора. Вы не сможете заливать топливо в генератор при помощи ветер, потому что это не поддерживается. А также для работы генератора вам потребуются коннекторы или провода Industrial Renewable. Итак, прямо сейчас вы можете видеть, что я слева соорудил бочку для подачи топлива. А сверху я сейчас подключаю высоковольтный повод Индастрия в Мы ставим его вот таким вот образом и проводим к нашему будущему конденсатору. Устанавливаем конденсатор вот здесь. И вот здесь вот индикатор подачи энергии. И как вы видите, сейчас наш генератор выдает мощность в сотых тысяч единиц энергии затик. Это потрясающе! Как вы также можете заметить, из дымовой трубогенератора идет дымок. В общем-то единственным минусом данного генератора является высокое потребление биодизеля. Но это сплошь покрывается высокой производительностью этого генератора. В частности, высоковольный конденсатор имелся в инжиниринг, он заполнит полностью очень быстро. Но сейчас нам пора заканчивать наш разговор о высоковольтном дизельном генераторе, который, кстати, может выдавать какое угодно напряжение, и высоковольтное, и средневольтное, и низковольтное. И пора поговорить о термоэлектрической генерации энергии, которая здесь тоже присутствует. Термоэлектрический генератор работает на разнице температур между холодным блоком, прилегающим к нему, и горячим блоком, прилегающим к нему. При этом, тем, чем больше эта разница, тем больше будет выигрыш в энергии. Для установки генератора создайте крестообразную яму. В центр этой ямы установите термоэлектрический генератор, а по бокам установите блоки магмы и блоки урана для самой высокой производительности. Сверху уже подведите кабели для вывода электроэнергии. И давайте посмотрим, сколько электроэнергии мы сможем получить, если будем выводить ее в низковольтный конденсатор. Как вы видите, конденсатор заполняется очень медленно, со скоростью 26 единиц энергии затик, однако это все равно более эффективно, чем водимое колесо или же ветрогенератор. При совмещении огромного количества таких генераторных ячеек можно создать реактор с огромной производительностью. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, что он вам понравился. В следующей части я буду рассказывать о чем-то другом в моде Imersp Ingineering. А в чем именно, вы сможете решить на ближайшем стриме. Всем удачи и пока!